Государственной целерадиокомпании ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлиценко. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. В Кыргызстане ввели запрет на проведение работ по разработке урана. МВД получила от китайской стороны безвозмездно материально-техническую помощь. Новые автобусы, внедорожники, бронированные полицейские автомобили. Сегодня утром в районе железной дороги произошел взрыв теплового оборудования. Задержан экзаветующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента страны Манас Арабаев.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 В начале года премьер министром ставилась задача по э, тому, чтобы регламентировать все процессы по продвижению э, проектов госинвестиций в связи с тем, что очень много нареканий э, в части именно задержек э, при продвижении проектов госинвестиций. Э, также депутаты неоднократно поднимали вопрос относительно эффективности реализации э, проектов госинвестиций. В этой связи вот, был, было создано положение, было разработано, согласовано со всеми министерствами, ведомствами. Также мы учли э, мнение наших партнеров по развитию и уже было принято и подписано премьер-министром положение, которое детально регламентирует э, все процессы по э, продвижению проектов э, госинвестиций.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 бронированные полицейские автомобили, прибывшие из Китая. Глава МВД отметил, что предоставленное на безвозмездной основе полицейское материально-техническое оборудование несомненно окажет немаловажную роль в повышении уровня несения службы ОВД страны по борьбе с преступностью по обеспечению общественной безопасности, в том числе в период проведения саммитов глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Также был проведен строевой смотр личного состава центрального аппарата МВД. 12-й саммит ШОС, который пройдет 13-14 июня в Кыргызстане, имеет огромное значение для нашего государства. Как отмечают эксперты, саммит позволит нашей стране развить как торгово-экономические, культурно-гуманитарные, так и расширить внешнеполитические отношения со странами шанхайской организации. На сегодняшний день прогнозируется, что в рамках саммита будет подписано более 20 документов. Основным документом будет Пешкеевская декларация. Как столица готовится к приему высоких гостей, ну и, конечно, о перспективах членства Кыргызстана в шанхайской организации сотрудничества, расскажет Айтол Пуева. До начала саммита ШОС в Кыргызстане остались считанные дни. Кыргызстан вновь будет принимать на своей гостеприимной земле глав государств шанхайской «восьмерки». В рамках председательства в ШОС Кыргызстан уже провел более 20 мероприятий. Все они были направлены на углубление политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества. В преддверии саммита ШОС каждым днем преображается и город. К примеру, можно взять одну из главных достопримечательностей столицы, Национальную филармонию, которая прошла капитальный ремонт. То, что филармония отремонтирована, заметно уже по фасаду, белый мрамор очистили, а городские службы заняты благоустройством территории. Кроме того, в фойе и на сцене установили кондиционеры, а по всему периметру объекта для ведения контроля в онлайн-режиме работают 36 камер видеонаблюдения. Отметим, Национальной филармонии в июне пройдет саммит глав государств стран ШОС. Ушел дедушка домой, Последний ремонт здесь был в 2007 году, но капитального ремонта не было вообще. Из бюджета было выделено 55 миллионов 420 тысяч сомов. Ремонт проведен по средствам тендера. Провели большую работу. Полностью отремонтирована крыша площадью 5,500 квадратных метров. Отныне она не будет протекать. Отремонтирована система отопления. Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности установлены три вида механизмов для тушения огня. С первого по пятый этаж. В случае дыма аппараты будут на верно реагировать. 15 июня 2001 года китайский мегаполис Шанхай, лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана объявляют о создании новой международной организации, которая получает название Шанхайская организация сотрудничества. Основная цель ШОС – это совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе. Участие в крупной организации, Шанхайской организации сотрудничества, которой мы члены Самое его основание 2001 года. Она много дала а, в плане экономики, но самое главное, она дает репутационные возможности нашей страны, поднятие имиджа. А, председательство переходит а, в нашей стране, впервые мы будем а, в этом году председательствовать. И она дает, как отметил наш президент Диебеков, а, большие возможности в плане а, привлечения инвестиций, налаживания экономических связей, и а также безопасности в целом а, странах в регионе. Сегодня, спустя 18 лет со дня образования, в состав ШОС входят 8 государств. Общая территория организации составляет более 34 миллионов квадратных километров, на которых проживает более 3 миллиардов человек. Еще 4 страны имеют статус государства-наблюдателя, и 6 стран являются партнерами по диалогу ШОС. Сегодня, спустя 18 лет со дня образования, в состав ШОС входит 8 государств. Общая территория 8 стран-участниц организации составляет более 34 миллионов квадратных километров, на которых проживает более трех миллиардов человек. Еще 4 страны имеют статус государства-наблюдателя, и 6 стран являются партнерами по диалогу ШОС. Как отмечают многие эксперты, шанхайская организация сотрудничества из года в год показывает эффективность своей деятельности. Сегодня весь мир переживает различные, порой не самые положительные перемены. Перед всеми странами стоят множественные вызовы. В то же время ШОС построила новую модель регионального сотрудничества с четкими и ясными принципами. ШОС включает в себе многих региональных разного плана государств из разных регионов. То есть Россия – это... Европейский регион, да, например, Индия, Пакистан, Южная Азия да, вот представляет, Южноазиатский регион, Китай – это Юго-Восточная Азия, да, вот и здесь зациклены интересы и Центральноазиатских государств. То есть это э, уже эксперты именно отмечают о том, что, в принципе, это перспективный регион, э, ну, это будущее уже человечества, можно сказать. В этом году ожидается, что на саммите ШОС примут участие лидеры таких стран, как Беларусь, Иран, Монголия и Афганистан. Кроме того, запланировано, что мероприятие посетят и руководители исполнительных органов, партнерских организаций, как ООН, СНГ и ОДКБ. Как отмечают политологи, такого рода масштабное мероприятие усилит политическую позицию Кыргызстана на мировой арене. На мировой арене будет подниматься авторитет Кыргызской республики. Это будет очень э, такое знаменательное событие во внешней политике нашей республики. Так что... Здесь очень плюсов очень много, ожидается подписание очень многих документов, политические, политические документы, экономические в плане тоже документы, так что это открывает новую страницу для нашей республики, особенно во внешней политике. Обеспечение безопасности и сохранение мира – одна из главных задач работы Шанхайской организации сотрудничества. Немаловажную роль играет и сохранение экономической стабильности, и развитие торгово-экономических отношений между странами ШОС, отмечают экономисты. Общее ВВП стран ШОС составляет более 20% от мирового уровня или 15 триллионов долларов США. Таким образом, каждая страна, входящая в интеграцию, имеет шанс на устойчивое развитие своей экономики, предпринимательства и инфраструктуры, современных технологий и других секторов. Практически у нас одна треть инвестиций, которые поступают в Кыргызстан, это сейчас сегодня поступает из Китайской народной республики. И более того, китайская инвестиция у нас решает и прежде всего, всего инфраструктурные вопросы, причем инфраструктуру всей национальной экономики, начиная, как говорится, от ремонта и строительства значит, автомобильных дорог и кончая, как говорится, электроэнергетическими передатчиками, и так далее. Отметим, 19-й саммит ШОС состоится в Кыргызстане 13-14 июня. Как отмечают эксперты, саммит позволит нашей стране развить как торгово-экономические, культурно-гуманитарные, так и внешнеполитические отношения со странами Шанхайской организации сотрудничества. На сегодняшний день прогнозируется, что в рамках в саммита будет подписано более 20 документов. Основным из них станет бишкекская декларация. ЛТР, бишкек. В столице состоялся Кыргызско-бельгийский бизнес-форум. На форум приехали представители крупнейших компаний Бельгии для построения партнерских взаимоотношений с кыргызстанскими предпринимателями. Отметим, с 2014 года в торгово-экономических взаимоотношениях наших стран наблюдается положительная динамика. В прошлом году Кыргызстан экспортировал из Бельгии товаров на сумму более 18 миллионов евро, а объем импорта составил 5,5 миллионов евро. В этом году 21 компания из Бельгии изъявила желание поучаствовать в данном форуме для развития сотрудничества с предпринимателями вашей страны. Сегодня утром в столице на пересечении улицы Льва Толстого и Панфилова на территории одного из подразделений Кыргызской железной дороги произошел взрыв теплового оборудования. В результате происшествия пострадали четыре человека. Все они госпитализированы. Для расследования инцидента создана комиссия. Другие подробности произошедшего в материале нашей съемочной группы. Сегодня в 8.50 утра на территории фирмы по обслуживанию пассажиров государственного предприятия национальной компании «Каргастемирджолу» произошел взрыв теплового оборудования, а именно 40 емкости для подогрева воды для работы бельевого цеха. Как отметил главный инженер госпредприятия Николай Иллиличенко, технологическая емкость не являлась подвижным составом. Он также сообщил, что в результате происшествия пострадали 4 человека, один охранник и три сотрудника фирмы по обслуживанию пассажиров. Погибших нету. Да, есть пострадавшие, их увезли на скорой помощи э, в больницу. Есть такое правило. Степень тяжести определяют медики. Почти сразу же после происшествия на место прибыли две реанимационные бригады столичного центра экстренной медицины. Все пострадавшие с травмами различных степеней тяжести были госпитализированы. Медики доставили одного с сотрясением головного мозга в отделение нейротравмы национального госпиталя, а троих в Бишкеский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Одна женщина в ожоговом отделении, 22% ожога тела, ожог пламенем. Вторая женщина была госпитализирована в отделении реанимации. У нее перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма. У обоих женщин состояние врачами оценивается как тяжелое пока лечение получает. И один мужчина был госпитализирован в отделении нейротравмы. У него, слава богу, переломов нет, но получил сотрясение головного мозга. Состояние Средней тяжести тоже лечение получает. Приказом генерального директора госпредприятия национальной компании Каргостемерджолу создана комиссия, которая проведет внутреннее расследование, чтобы выяснить причины взрыва. Место происшествия уже осмотрели сотрудники линейной милиции, транспортной прокуратуры и госэкотехинспекции. Тимур Тимиргалеев, Бахткаязов, ЛТР мишке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 Напомним, Арабаев освобожден от должности, соответствующий указ подписал президент в мае прошлого года.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 Производство производстве 1 районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело в отношении 13 лиц, обвиняемых в коррупции, в уклонении от уплаты налогов подделке документов. Сегодня судебное заседание не состоялось в связи с неявкой адвокатов. По этой причине в очередной раз слушание дела отложено на 7 июня. В Вожском городском суде продолжают рассматривать уголовное дело об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мама Жакыпова. Обвиняемый Мелис Калыков заявил, что до сих пор не ознакомлен с материалами уголовного дела. И также, что вино он не признает и указывает, что показания сотрудники милиции Баткенской области выбивали под пытками. На последнем заседании члены семьи убитого Анарбая Мама Жакыпова напали на близких Мелис Калыкова. Завязалась потасовка. Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мумаджакыпова убили в Баткене 18 ноября прошлого года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области. В южной столице горожане вышли на защиту детского летнего лагеря «Джаштык». Когда-то любимое еще с советских времен место для отдыха для школьников вот уже 9 лет было заброшено. Как уверяли в мэрии, денег на ремонт здания в бюджете нет и предложили отдать его в аренду в частные руки. Но ашани не согласились. Сегодня более 100 студентов вышли на субботник, чтобы навести на территории лагеря порядок. Активисты призывают всех внести посильный вклад в восстановление лагеря. Наши корреспонденты с подробностями. Такого массового субботника здесь не было уже давно. Почти 100 студентов до обеда расчистили полтора гектара земли. Здесь все было заброшено, везде был мусор и сорняки. Сейчас стало гораздо лучше, приятно посмотреть. На массовый субботник студенты вышли в детском лагере отдыха «Джаштык» на окраине Южной столицы. Эту территорию хотели отдать в частные руки. Делать этого нельзя, уверены молодые люди. Надо всем городом сохранить этот лагерь для детей. Мы призываем Ашан, чтобы каждый помог чем может. Кто-то даст краску, кто-то побелит. Вместе мы приведем все в порядок, сможем восстановить этот лагерь. Детский лагерь Джаштык когда-то был излюбленным местом летнего отдыха школьников в южной столицы. Однако, вот уже 9 лет его территория заброшена. Здание также требует ремонта. Однако в мэрии уверяли, что денег на это нет. Чтобы сохранить территорию, сегодня на субботник вышли студенты-биологи, а вслед за ними на уборку придут и другие горожане. Эту инициативу мы будем продолжать и призываем подключиться также и организации города, чтобы уже к следующему потоку в лагерь смогли приехать отдыхать дети. Если каждый житель Аша сделает посильный вклад в ремонт и благоустройство детского лагеря отдыха, любимого горожанами еще с советских времен, то он сможет обрести второе рождение, уверены активисты. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Тайра Маджан, УЛУ, ЛТР, ОШ. Видно, детский сад открыл свои двери. Детские, детское учреждение в Панфиловском районе не работало с 1996 года. Пройдя капитальный ремонт, детсад вновь готов принять воспитанников. 120 детей, не имевших ранее возможности посещать дошкольное учреждение, теперь будут получать знания на двух языках. Подробности у бекламата Санбекулу. Детский сад в селе Курпыльдок Чуйской области был признан аварийным в 1996 году. С тех пор здание пустовало. Теперь после произведенного ремонта здесь воспитывается 90 детей. Возможно увеличение числа воспитанников до 120. Ариет и Ариана, как и другие дети, впервые пересекли порог нового детского сада. Они с нетерпением ждали его открытия. Ведь здесь они могут получить новые знания и завести новых друзей. «В этом детском саду в свое время воспитывались мои дети. Сегодня я привела сюда своих внуков. Очень хорошо, что он открылся. Раньше мы воспитывали детей дома. Теперь они смогут получать больше знаний, общаться со сверстниками. Для них это будет очень полезно». В селе Курпульдой проживает порядка 300 семей. Открытие детского сада не только решило проблему с нехваткой детских дошкольных учреждений, но и создало ряд новых рабочих мест. Местные жительницы этому особенно рады. На данный момент в детском саду воспитываются дети от 3 до 6 лет. Обучение ведется на кыргызском и русском языке. С нового года планируется включить в программу английский язык. На ремонт дошкольного учреждения было израсходовано чуть менее 4 миллионов сомов. Для полного водоэксплуатацию были изысканы. Дополнительные средства. Мы очень рады этому событию, потому что для наших детей создаются хорошие благоприятные условия для их дальнейшего развития. Мы надеемся, что из нашего детского сада вылетят хорошие личности. Аильный округ Курпыльдок включает в себя три села. В данный момент в двух из них работают детские сады. В оставшемся селе проблему детского дошкольного образования планируют решить в следующем году. Бьек Мамата Хармаратов, ЛТР, Чуйская область. Сегодня на комитете по бюджету и финансам Чугур-Кукиниша председатель Национального банка Толкунбек Абдегулов отчитался по деятельности Нацбанка за прошлый год. По информации Абдегулова, на сегодняшний день в Кыргызстане работают 25 банков. Из них только 2-3 банка не справляются с предъявленными требованиями. По завершении отчета глава Нацбанка прокомментировал информацию из расследования радио Азотик» по переводам на 700 миллионов долларов. Каждые такие заявления не должны нанести урон банковской системе, потому что каждое такое заявление от следуется не только внутри страны, но и за пределами ее. И это может негативно отразиться на банковской системе, черкнул Толкумбек Абдыгулов. Подробности смотрите в следующем материале. Уже вторую неделю общественность Кыргызстана обсуждает расследование радиозатык, из которого следует, что за несколько лет через банки страны были нелегально выведены 700 миллионов долларов США. Азатык, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что к этому был причастен некий малоизвестный бизнесмен. Сегодня депутаты комитета по бюджету и финансам поинтересовались, что об этом знает Национальный банк. В обществе идет большое обсуждение относительно перевода 700 миллионов долларов. Каково мнение Национального банка и есть ли у вас какая-либо информация по данному расследованию Азатыка? Толкомбек Абдегулов на поставленный вопрос ответил четко. Кыргызстан как суверенная страна взяла на себя обязательства по противодействию незаконному отмыванию денег. Подобные нормы существуют во всем мире, и наша республика их соблюдает, подчеркнул глава Нацбанка. Когда клиент обращается в банк для того, чтобы перевести ту или иную сумму, банк в соответствии с взятыми обязательствами, такие как знай своего клиента, он не одну транзакцию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 По словам главы Нацбанка, банковская система страны достигла того уровня развития, когда граждане даже из самых отдаленных регионов могут осуществлять денежные переводы. Это уже не лихие 90-е годы, когда банковская система только формировалась. Граждане перевозили деньги в челночных сумках, а 90% денежного обращения шло, минуя банки. В настоящее время принят закон. Согласно этого закона, основные расчеты между и физических лиц, и юридических лиц, и международные расчеты должны осуществляться через банков э, соответствующими документами. Наши банки, э, к великому сожалению многих не добросовестили, наши банки работают по отношению к других республиках нормально и хорошо. У нас банковская система хорошо развита. Ошибочно полагать, что какой бы то ни был коммерческий банк станет проводить международную транзакцию без соответствующей проверки. Для начала Комбанк проверит все документы и только после этого совершит финансовую операцию. Если же возникают какие-либо подозрения, то денежному переводу присваивается степень риска. Информация об этом направляется в финансовую разведку. Банк тоже следит за всеми этими моментами, Банк работает в определенной мере в тесной связи с правоохранительными органами. Если поступают сигналы, банк не будет осуществлять такую операцию. Потому что это конечном итоге скажется не только в авторитете коммерческого банка, но и этот банк будет нести уголовную ответственность. Далее уже уполномоченный силовой орган занимается разбирательством, было отмывание денег или нет – при этом платеж должен быть заблокирован или возвращен в страну. Об этом говорил и Толкумбек Абдегулов на заседании комитета Джугурку Кинеша. Сейчас СМИ массово задаются вопросом, что это за деньги, каким путем они были получены и вывезены и кто их настоящий владелец. Вопросы есть, ответов нет. По всему этому председатель Нацбанка заявил следующее. Вот каждые такие заявления. Они не должны нести урон банковской системе, потому что каждое такое заявление, оно отслеживается не только внутри страны, оно отслеживается и за пределами страны. И это может негативно отразиться на банковскую систему, это может негативно отразиться на клиентов банковской системы, для которых перевод денег является частью функционирования их бизнеса. По итогам заседания Комитета по бюджету и финансам правительству и Нацбанку было рекомендовано дать полную информацию и провести разъяснение по вопросу вывода из страны 700 миллионов долларов США. Тимур Тимиргалеев, Мадина Низамова, Чингистов Торбекулу, ЛТР, Пишкек. Тем временем первый негатив от подобной информации уже ощутили на себе предприниматели рынка в Дордуем, Мадина и Карасум. Сегодня ряд предпринимателей провели в Бишкеке пресс-конференцию, на которой заявили, что из-за расследования затыка госорганы начали проверять всех бизнесменов, а некоторые банки уже отказываются принимать переводы. Предприниматели на пресс-конференции попросили отдельные СМИ, если и проводить расследование, то предоставлять достоверную информацию общественности и не вводить ее в заблуждение. В чем заключается недостоверность этой информации, которая публикуется? В том, что банковские переводы денежных средств в другие государства, участники экономической деятельности, является международной общепринятой практикой, которая соответствует нормам международного законодательства и не носит противозаконный характер, так как предприниматели Кыргызстана приобретают в Китае товар, и за этот товар они перечисляют деньги поставщикам, в тот же Китай, допустим. Поэтому эти деньги проходят через банковскую систему Кыргызской Республики и являются официальными денежными средствами. И говорить о том, что эти деньги являются серой наличностью, так называемой отмывкой денежных средств, это неправильно и непрофессионально. Несмотря на это, вот в погоне за рейтингами и громкими заголовками некоторые СМИ, в том числе Азатык, Утверждают, что данные денежные массы являются серыми деньгами, просто выводится из Кыргызстана. Проще говоря, осуществляется вывод черной наличности из страны, но это не соответствует действительности. Премьер-министр Мухаммед Калай Балгазиев принял министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и миллиорации Эркенбека Чудуева. Главой правительства было поручено Эркенбеку Чудуеву подготовить приоритетные направления сельского хозяйства с учетом предложений депутатов Джугур во время утверждения кандидатуры на должность министра. В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей деятельности Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и миллиорации, перспектив развития аграрной отрасли, а также сотрудничество с отечественными научными институтами в сфере сельского хозяйства премьер министр подчеркнул важность проработки проектов, направленных на развитие сельского хозяйства с применением современных технологий, а также поддержку производителей, чья продукция ориентирована на экспорт. Стратегически важные дороги обновляют в одном из самых крупных районов страны – Карасуйском. На ремонт автотрасс тут выделено 26 миллионов сумм из республиканского бюджета. Многие дороги обновляют по частям. О том, как километр за километром преображаются транспортные артерии страны, мои коллеги. Этот километр дороги для жителей села Шабат в Карасуйском районе имеет почти что стратегическое значение. Этот участок автобана соединяет село с районным центром». Эта дорога была разбита, по ней было невозможно ездить. Очень сложно добираться до рай-центра, особенно если надо было срочно. Теперь всем очень удобно и быстро. Обновление и ремонт дорог в Карасуйском районе одном из самых крупных в стране, стратегически важно. Многие являются связующим звеном между отдаленными селами и рай-центром. Сегодня трассы ремонтируют по частям. Дороги ремонтируют мало-помалу, по малу, но уже видны результаты. Асфальтированных дорог становится все больше и больше год за годом, даже по несколько километров. Это уже видно. Спасибо дорожным рабочим. С начала этого года в Карасуйском районе заасфальтировали сразу несколько важных дорог. На участке Актерек изылсу еще одну возле села Кермитоу, а также участок трассы Карасу от тузадыр Для района они имеют стратегическое значение. Из пяти километров более двух уже заасфальтированы. Три будут отремонтированы в ближайшее время. Работы начнутся на след в следующей неделе в селе Кышабад, там, где есть детский садик, школа и ФАП. В первую очередь мы асфальтируем основные дороги. Всего на текущий ремонт дорог в Карасуйском районе из республиканского бюджета были выделены 26 миллионов сомов. Подобной реконструкции в рамках года развития регионов уделяется большое внимание. Алена Смирнова, Самара Осанова, Бигджиан Рызбайлу, ЛТР, Ожская область. 7 июня при поддержке мэрии Первомайского кимиата города Бишкек в самом центре столицы состоится масштабное мероприятие с праздником Урузу Айт, приуроченное наступлению священного праздника. В программе мероприятия запланированы интересные конкурсы для детей и взрослых, викторины, исполнение нашидов, игры на восточных барабанах, фестиваль культуры мусульманских народов, ярмарка подарков и аксессуаров, бесплатные мехенди, интерактивные зоны для детей и взрослых, спортивные состязания, бесплатные мастер-классы по каллиграфии, литерингу и изготовлению шоколадных цветов, вкусная фуд-зона и креативные фото -зоны. Такого рода акции являются мостом к диалогу между представителями различных конфессий национальностей для установления дружественных отношений, обмена культурами, а также способствуют миру и согласию в обществе. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом Всем Всего вам доброго, до встречи. С 1 по 2 июня в столице прошел фестиваль Подзюдо, посвященный прошедшему дню защиты детей. На фестивале свое мастерство показали 250 юных спортсменов 2009-2010 года рождения из городов Бишкек и Оша, а также из семи областей страны. Победителям вручены медали, дипломы и ценные призы. Столичная Алга поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кыргызстана по футболу по итогам девятого тура. В отчетном туре алгинцы в гостях играли против Абдышаты и сумели вырвать победу со счетом 1-0. Единственный гол на 86 й минуте забил экс экскантовчанин Алувасен Алирива. Этот результат позволил Алге обойти Абдышату в турнирной таблице и подняться на четвертое место. Лидеры Алаи Дурдой в девятом туре добились победы над Эльбирсом и Харабалтой соответственно. В еще одном матче Нефчи в, в Кочхороте переиграл лидер и продолжает замыкать тройку лидеров.